Привет! Итак, мы переходим от стратегии к тактике, к конкретной программе. То есть мы поняли, что у нас есть определенные стратегические цели, фокус, у нас есть э, инструменты сверхнизкого риска, в которые мы хотим вкладываться. И обычно инструменты сверхнизкого риска это то, что у нас уже есть и уже работает. Э, у тебя должен быть реестр этих инструментов. То есть ты должна или должен понимать, что это такое. То, что у нас уже работает, в каких точках контакта, какие смыслы, бла -бла -бла, мы об этом во всем говорили. Вторая часть — это инструменты сверхвысокорисковые, и это, скорее всего, то, чего у тебя еще нет. А, тактически работа в рамках стратегии штанги — это непрерывная проверка гипотез. Повседневная задача маркетолога заключается в том, чтобы непрерывно улучшать инструмента сверхнизкого риска, выдвигая определенные гипотезы насчет того, что можно сделать лучше и проверяя их, и экспериментировать с новыми сверхвысокорисковыми инструментами, снова выдвигая определенные гипотезы, тестируя их, ошибаясь и в некоторых случаях э, побеждая. Обычно у маркетолога его жизнь повседневно выглядит примерно вот так. То есть то он бежит, там, не знаю, что-нибудь отвалилось в, в контекстной рекламе, там стоп-слово какое-нибудь забыли добавить, и сливается бюджет. Он добавляет там какой-то отзыв в ВКонтакте, в сети, он бежит разбираться, что там за негатив такой. Тут вдруг у конкурента какая-нибудь какая акция, и клиенты говорят, а что это у вашего конкурента дешевле, он затыкает там дыры. И вот это происходит в таком неконтролируемом, хаотичном режиме. В том числе и когда приходит с конференции владелец бизнеса и говорит, о, а я здесь на конференции услышал, что оказывается вот есть performance маркетинг и надо попробовать что-нибудь там сделать. Или все разрабатывают чат-ботов, давай попробуем, сделаем нам чат-бота, пойди разберись, сколько это стоит в рынке. И возникают какие-то новые задачи, которые снова при приходят к такому вот э, странному и неудобному перемешиванию. Так тактически действовать не очень удобно. Я еще раз рекомендую решать наиболее важные задачи, в том числе и в долгосрочной перспективе, наиболее простыми методами. Если стратегия штанги — это наиболее простой стратегический инструмент, то так называемые ходи-циклы по первым буквам, гипотеза, действия, данные, инсайты — это наиболее простой тактический инструмент. То есть что у нас и того остается, да, что у нас есть э, низкорисковые инструменты, супервысокорисковые инструменты. А у нас должны быть гипотезы насчет того, как улучшить высокорисковые инструменты, должны быть гипотезы, как протестить э, как улучшить низкорисковые инструменты, гипотезы, как протестить высокорисковые инструменты. Мы формулируем гипотезы. Гипотеза ⁇ это фраза, которая говорит о том, что можно сделать, чтобы получить какой-то измеримый результат за какое-то конкретное время. Причем мы чуть позже сегодня об этом поговорим. Время должно быть достаточно коротким. Гипотеза должна быть сформулирована таким образом, чтобы результат можно было измерить либо качественно, либо количественно. То есть не должно быть такой гипотезы, а давайте сделаем чат-бота. Это не гипотеза. Давайте сделаем чат-бота, и мы увидим, что определенной доли, ну, хотя бы какой-то заметной доли наших клиентов удобно им пользоваться. Это уже качественная гипотеза. Давайте сделаем чат-бота, и если хотя бы 5% будет удобно пользоваться, то мы перейдем к дальнейшему развитию этого инструмента. Это уже измеримая гипотеза. После того, как эта гипотеза сформулирована, мы предпринимаем действия по ее реализации, обязательно собираем данные по результатам того, как мы эту гипотезу внедряли, и основываясь на данных и на нашем наблюдении в ходе действий, мы обязательно формируем какие-то инсайты. То есть гипотеза, она могла быть либо справедливой оказаться, либо оказаться ошибочной. Так вот, в обеих случаях или в обоих, а, и если гипотеза справедлива, и если гипотеза ошибочна, мы должны сформулировать обязательно инсайт. Почему? А, здесь я хочу остановиться на очень важном моменте. Гипотезы должны быть очень часто ошибочными, особенно если это речь а, идет о гипотезах а, тестирования высоких рисков. Если мы говорим о низкорисковых гипотезах, то там в принципе они а, могут быть, то есть гипотезы улучшения низкорисковых инструментов, они в принципе могут быть достаточно часто справедливыми. Ну, то есть я вижу, что что-то сделано плохо. Если это просто сделать чуть более ровно и хорошо, упростить форму регистрации, починить какой-то баг, то у меня станет лучше. Ну это довольно логично. Но в тот момент, когда все такие базовые гипотезы реализованы, гипотезы должны быть ошибочными. Потому что если все гипотезы, которые ты выдвигаешь, оказываются верными, это говорит о том, что они слишком беззубые. Они не приводят тебя к расширению твоих возможностей. То есть ты где-то топчешься на месте. Но Действительно прорывными гипотезы высокорисковые могут быть только в том случае, если большая часть этих гипотез ошибочна, но зато те гипотезы, которые справедливы, дают очень большой а, результат по сравнению с теми затратами, которые ты понесла или понес. Об этом очень важно помнить. В зависимости от того, как мы формулируем гипотезу, они делятся еще на два типа. Это Полезно для того, чтобы искать новые гипотезы, вот эти классификации. Это так называемые дивергентные и конвергентные. Конвергентные — это самый простой вариант. Это очень часто инструмент тестирования низкорисковых гипотез. Это выбор из там, двух или трех вариантов. Если мы перекрасим эту кнопку, то у нас может измениться показатель конверсии. А Перекрасить ее можно в красный, синий зеленый. Давай проверим. Запускаем так называемое a тестирование проверяем, что вот эта кнопка, мы поменяли цвет, стала лучше. Проблема таких гипотез очень часто в том, что там нет а, объяснения, там нет инсайта. Почему синяя кнопка начинает конвертить лучше, чем красная? Это надо искать. Дивергентные гипотезы — это гипотезы, связанные с поиском каких-то новых инсайтов очень часто. То есть это м -м, гипотезы, которые могут быть связаны с исследованием потребителя, с проведением интервью, с наблюдением в, в этнографическом смысле, когда мы рядом с ними проводим какое-то время или день. То есть это гипотезы, которые помогают нам находить что-то новое. То есть что у там, потребителя может быть какая-то новая дополнительная потребность, которую мы не знали раньше. Практика показывает, что на этапе, точнее для тестирования для улучшения низкорисковых инструментов больше и обычно чаще подходят конвергентные гипотезы. Но не обязательно только они. То есть они могут быть и наоборот такими расширяющими, дивергентными. То есть почему так называется? Дивергентные — это дифференцирующие, то есть расширяющие наше представление пространства вариантов. А конвергентные — это как бы сходящиеся выделяющие только один вариант из многих. На этапе тестирования высокорисковых гипотез это обычно больше дивергентная гипотеза. То есть ну, давайте мы запустим чат и посмотрим, что нам это даст. Может оказаться, что запросы наших потребителей действительно совсем типовые. А может оказаться, что они настолько разные, что чат-бот вообще не работает как инструмент. И это говорит о том, что наши потребители таковы, что нам нужно думать о том, как улучшать менеджмент взаимодействия с клиентами, например. И это может быть инсайтом, который был сделан в результате тестирования гипотезы. Ну вот, резюмируя, получается, что мы должны непрерывно тестировать гипотезы, пользуясь ходить циклами. Но что делать, когда эти гипотез сотни? А такое реально бывает. То есть есть часть гипотез о том, как улучшить инструменты низкого риска. Есть куча гипотез о высокорисковых инструментах. Для того, чтобы работать с тестированием гипотез равномерно и стабильно, используется еще один супер простой инструмент, который называется канбан-доска. Сейчас я возьму для этого... И изображу классическую канбан-доску. Не знаю, получится ли у меня достаточно горизонтально и вертикально это сделать. Это я э, использую не слайд, а такой рисунок для того, чтобы показать, что даже состояние канбан-доски может быть очень разным для для разных uh, бизнесов. Uh, здесь у нас так называемый бэклог. Бэклог — это куча гипотез, которые выписываются в совершенно свободной форме. Желательно, чтобы они были uh, сформулированы измеримым образом, то есть чтобы мы могли перспективе их как-то померить. Но в бэклоге они, в общем, могут быть совершенно разнообразно записаны. Канбан-доска физически — это реальная доска, либо магнитная, либо пробковая, которая разлинована на вот такие столбцы. Она такая большая, там, 2 метра шириной, может быть, больше. И она разделена еще на две части. Верхняя часть — это высокорисковая гипотеза, ну или наоборот, верхняя часть — низкорисковые гипотезы. Да, потому что там их больше обычно. Упс. Верхняя часть доски — это низкорисковые гипотезы, их просто обычно очень много. А нижняя часть — это… Высокорисковые гипотезы. Их обычно чуть меньше. Но для твоей, для твоей компании может быть какой-то какой и другой вариант. И более того, можно делать больше этих дорожек у комбан-доски. В бэклог складываются все гипотезы. Вот здесь изображены квадратики. Это могут быть обычные it ноутс, обычные клейки и листочки, которые наклеиваются в нужное место. Дальше есть этап подготовки. После этого идут недели. Первая, вторая, третья там, и так далее. n-ная. Потом идет, собственно, еще должно быть две колонки. Тестирование, резу, э, оценка результатов, то есть сбор данных и внедрение. Прошу прощения за такой кривоватенький вариант, но м -м, надеюсь, что более-менее понятно. Как мы двигаемся э, во всей этой истории? В бэклог клеят гипотезы все, то есть э, все, кто хоть как-то близок к маркетингу, продажам, взаимодействию с клиентами. В идеале канбан-доска должна висеть где-то на проходимом месте внутри в офисе компании, где ходят мимо и руководитель компании, и маркетолог, и там, продажники. В общем, такой инструмент, куда все могут привести какую-то гипотезу. Каждую неделю вместе собирается группа которая отвечает за тестирование гипотез. В идеале, если это будет не один маркетолог сам по себе, то есть в идеале это… или не один владелец, хотя бы два человека. И они вместе обсуждают, какие гипотезы мы будем тестировать на следующем этапе. И с этой недели передвигается… Я рекомендую начинать хотя бы с одной гипотезы низкого риска и одной гипотезы высокого риска. То есть мы выбираем из этой пачки… Одну или две или сколько-то гипотез переклеиваем на этап подготовки. И отсюда выбираем одну или две или сколько-то гипотез переклеиваем на этап подготовки. Потом мы их готовим а, какое-то время. И на следующей неделе мы сдвигаем а, эту гипотезу в тестирование. Что такое подготовка? Иногда это требует, а, не знаю, допустим, гипотезы. Если мы начнем раздавать флайеры у метро, то это принесет нам не меньше трех клиентов, которые дойдут к нам в офис, условно. И для того, чтобы протестировать эту гипотезу, сначала надо сделать сам дизайн флайера, распечатать их, и потом найти человека, который будет эти флайеры раздавать, или самому это делать, и пойти раздать. Вот подготовка — это создание самих этих флайеров. Раздача у метро — это уже тестирование гипотезы на неделю номер один. Каждую неделю мы передвигаем сколько-то гипотез в подготовку. Вот это количество гипотез, которые мы сдвигаем каждую неделю, дальше это называется темп спринта. И остальные гипотезы мы двигаем по доске. Прошла неделя, двигаем на вторую. Прошла неделя, двигаем на третью и так далее. Потом, когда у нас там, получается вот какая-то такая картинка. И в итоге, когда там сколько-то гипотез было протестировано, мы переходим на этап сбора данных, оценки данных, и там есть два варианта. Либо гипотеза оказалась верной, либо она оказалась неверной. Чаще, как я уже сказал, гипотезы должны быть неверными, чем верными. Если, если гипотеза оказалась неверной, то мы обязательно должны провести как обсуждение и найти какие-то инсайты. Что случилось? Почему она оказалась неверной? Какие смыслы мы из этого можем вынести? Если гипотеза оказалась верной, что хорошо, то дальше обязательно долж, должна быть последняя колонка. Об этом часто забывают, когда э, работают с канбандосками для маркетинга. Это этап внедрения в процессы. Иногда это требует э, изменить что-то в описаниях бизнес-процессов. Иногда это требует дополнительного обучения персонала. Иногда еще чего-то. В общем, когда мы меняем э, нашу сегодняшнюю ситуацию, формирование привычки требует какого-то времени. Вот Обязательно в конце э, последней колонки канбан-доски должно быть не, не только э, э, поиск инсайтов насчет того, почему это получилось или не получилось, но еще и отдельный этап перевода э э этой гипотезы из динамического состояния в статическое, то есть из просто проверки в то, что это становится частью нашей повседневной жизни. Какие важные аспекты у нас есть э при работе с конбандосками. Первое — это выбор длины э, спринта. Спринт — это длина, количество времени, на протяжении которого мы занимаемся проверкой гипотезы. Одна неделя — это спринты у стартапа, которому нужно очень быстро расти, и обычно это цифровые услуги. То есть когда мы реально от понедельника до пятницы или от вторника до вторника можем... У нас достаточно трафика, чтобы гипотезу протестировать там, и так далее. Для большинства микро-малых бизнесов, с которыми я работал, такая скорость практически нереальна. И по моему опыту работает месяц. То есть мы кладем месяц на проверку гипотез. Четыре недели, соответственно, четыре колонки от одного до четырех. Второе, что важно, это выбор темпа. Темп — это сколько гипотез мы сдвигаем еженедельно из бэклога в подготовку и дальше из подготовки на первую неделю тестирования. Третий момент, на котором важно остановиться внутри компании, это принципы отбора гипотез из бэклога в подготовку. И, наконец, если у вас не очень хорошо с тайм-менеджментом, то точно так же, как мы делали к этому курсу, и я надеюсь, что ты продолжаешь этому следовать, это выбор краеугольного времени дня, в рамках которого ты будешь заниматься тестированием гипотез с большим фокусом, чем на всей остальной повседневной работе. Uh, вот это четыре основных пункта, на которых происходят проблемы при внедрении таких канбандосок и непрерывного тестирования гипотез. Канбандоска — это самая главная машинка маркетолога, и его задача — это не самые классные, правильные, идеальные гипотезы делать. Твоя задача — делать так, чтобы эта машинка непрерывно работала. То есть чтобы непрерывно мы держали один и тот же темп. Uh, это основная проблема. Поэтому очень важно не пытаться брать заранее очень большой темп. Потому что когда мы внедряем конбандоску, обычно у нас э, голова рожает очень много гипотез. Э, мы понимаем, что мы ага, можем, вот, ну это давно пора было сделать, это давно пора было сделать, это давно пора было сделать, э, какие-то баги пофиксить. И у нас там пять гипотез в первую неделю, три гипотез во вторую неделю, а потом одна, а потом ноль. И вот э, задача маркетолога не в том, чтобы как можно быстрее гипотез сразу прогнать, а в том, чтобы эта машинка равномерно работала как конвейер. И поэтому фокусироваться при внедрении комбанда доски нужно на том, чтобы непрерывный темп э, запуска туда и проверки гипотез из недели в неделю держать. Собственно, вот такой инструментарий основной, который полезен для развития живой маркетинговой системы внутри компании — Потому что ты не знаешь, что там будет за гипотеза через полгода, через эту доску пролетать слева направо. Но если ты привыкнешь к этому процессу, то он приведет к непрерывному укреплению и росту. Тебе не будет казаться, что ты в какой-то рутине погружен или погружена, потому что вот именно это будет способом непрерывного развития. И очень важно понимать, что при этом все равно есть работающие низкорисковые инструменты, медиаплан, Uh, там, я не знаю, существующий сайт, uh, непрерывная генерация какого-то контента, который вот не про гипотезу, а про то, чтобы оно работало. И получается, что это такой баланс между тем, чтобы продолжать делать то, что мы умеем делать, и uh, запуском чего-то нового. Для улучшения понимания я рекомендую uh, погуглить и почитать по следующим uh, ключевым словам. Да. Growth hacking — это… Ну, буквально взлом роста. То есть какие гипотезы имеет смысл тестировать? Это появилось стартап-индустрии. Возможно, ты найдешь там для себя какие-то а, важные, полезные инструменты. Подходы Lean, Agile, а, Scrum, а, они используют Kanban, а, в частности Kanban-доску. Тоже можно ознакомиться, как это работает, на какой философии а, сосредотачиваются. И еще один подход из а, стартап-индустрии и из IT — это... Uh, так называемые development operations или DevOps сокращенно, и continuous delivery, то есть непрерывная доставка новой функциональности до твоего потребителя. Не то, что тебе нужно это прям научиться делать, если ты развиваешь кофейню, но подходы, которые здесь описываются, в частности в книге Эрика Риса, uh, Lean Startup uh, и в других книгах и статьях на эту тему, может быть, очень полезно для развития маркетинга в твоей компании. Все то, о чем мы сегодня говорили, это подходы, которые принесла нам стартап индустрии, а она, в свою очередь, забрала их из ä, производственной системы Toyota 60-х годов. Так что, в общем, как мы видим, производство и IT ä, дополняют друг друга на протяжении 50 лет. И я надеюсь, что теперь дополнят и твой бизнес тоже.